Всем привет! С вами Алексей Федорцов. И в этом видео поговорим о такой вещи, как работа с оплатой за лиды. Сразу скажу, что у нас есть определенный опыт работы с этим направлением. Да? То есть целенаправленная лидогенерация для того, чтобы продать лида заказчику. И в этом видео поговорим о некоторых моментах, которые связаны с результативностью этого подхода. Плюсами и минусами как для специалистов, так и для заказчиков. Итак, начнем со специалистов и заказчиков. Подход, который подразумевает под собой, что подрядчик оказывает действия определенные для того, чтобы сгенерировать заявку и по какой-то стоимости ее предложить заказчику. Ну, перед тем, как Начать такие взаимоотношения необходимо обговорить несколько моментов, которые являются очень важными. И тут немножко истории приведу чуть в примере. Формат. Если вы начинающий предприниматель, либо предприниматель, который хочет поработать за лиды, но еще с этим ни разу не работали, то послушайте, какие форматы возможны и какие ошибки вы можете допустить на этом этапе. Первое. Вы можете найти специалистов, да, и это не проблема на самом деле. Найти на данный момент специалистов, те, которые работают за лиды. Но эти специалисты делятся, в принципе, на две большие категории. первые Это те, которые готовы брать любой проект, любое направление, но у которых немного опыта и немного денежных средств, деятельности, которые они получают. Но они горят, и они хотят работать с новыми проектами. Горят с точки зрения получения результатов. То есть они хотят добиваться. Они хотят культивировать в себе природу специалиста для того, чтобы дать результат рынку, для того, чтобы рынок оценил их невозможности по какой-то стоимости. И они начинают работать в этом формате. И есть заказчики, да, которые могут еще не иметь опыта работы с таким направлением и у которых еще нет конечного понимания, какие KPI в таком взаимодействии могут быть. А могут быть они следующего характера. Но это касается и специалистов, и предпринимателей в целом. То есть, когда вы начинаете работать за лиды, с какой бы стороны баррикад вы не находились, да, хотя противопоставлять баррикады давайте не так, с какой бы стороны сотрудничество вы не находились, предприниматель, либо таргетолог, директолог, специалист – то в любом случае вы должны знать исходные данные, которые вам пригодятся. Первый момент это то, каким, какой формат работы выбрать. Да? То есть это оплата за бюджет заказчика. И из этого бюджета генерируются лиды усилиями специалистов, и ему оплачиваются определенные, определенное количество денег за каждую заявку. И второй момент. Это качество этих заявок. А, то есть э, речь идет именно о регламенте, который, о регламенте заявок, который происходит, э, появляется либо в процессе взаимодействия, что наибольший хуже результат, либо на первоначальном этапе. Так вот, если у вас немного опыта в этом направлении, то вы должны знать, что качество льда тут принципиально важно, потому что специалисты могут сделать на какое-то определенное предложение много лидов, но конвертировать их в продажу будет практически невозможно. И на этом этапе важно выстроить взаимовыгодные э, условия для дальнейшей работы. Потому что никому не интересно работать э, разово. Да? И специалисты, которые берутся за это, они подразумевают, что они хотят поработать с этим направлением, с этим клиентом в долгу. И потом, используя этот кейс, также зарабатывать в последующем, как специалисты. Так вот, смысл в чем? Если у вас э, определенный сегмент клиентов, то вы должны четко обозначить, каких лидов вы хотите видеть. И у вас должно быть четкое понимание, кто эти ребята. Естественно, у вас должен быть опыт работы с заявками, для того, чтобы смочь составить такое квалифицированное техническое задание для этих лидов. Если у вас опыта нет, то и составить вы его не сможете. Либо оно будет примерным, размытым, что специалист может понять совсем по-другому. Если у специалиста тоже немного опыта, сталкиваются специалисты, у которого немного опыта с горящими глазами, сталкивается предпринимателю, у которого тоже немного опыта, но есть амбиции, да, и он хочет, скажем так, протестировать этот вариант работы. И они начинают сотрудничать. И в конечном итоге у них сотрудничество не срабатывается. Почему? Ну, потому что лиды не того качества приходят, предприниматели видят, если в бюджет его, да, если бюджет полностью его, то он понимает, что рекламный бюджет уходит, вложения он не отбивает, да, то есть месяц проработали, там, две недели проработали, три недели проработали, и предприниматель понимает, что закрытия в сделок нет, и цикл сделки, который выглядит при вступлении в воронку продаж, он очень длинный. И закрыть он их не может, либо сам, либо своим отделом продаж, хотя отделом продаж, например, на птапе вряд ли обладает предприниматель в этом случае. Это первый момент и те нюансы, которые стоит учитывать в работе. То есть нужные четкие KPI, допустим, да, если вы занимаетесь ремонтом квартир, и вы начинающий предприниматель, который еще не, не постиг всех прелести общения с заказчиками, ну, у вас уже есть бригада, у вас есть уже выполнены пару объектов по рекомендации, но с трафиком на себя вы еще не работали. И тут вам приходит блестящая идея, давайте поработаем за лиды. Вы видите предложения отряда специалистов, которые являются тоже начинающими в этом случае. И есть еще другие ребята, которые профессионалы в этой области. Об этом поговорим чуть подробнее попозже. И когда вы начинаете такое взаимодействие, вы должны понимать, что... Вам нужно четко сегментировать. Вы не можете оказывать услуги для всех, для всего рынка. Иначе результат будет такой же. И вопрос следогенерации, он в таком же формате стоит. Да? Потому что а, заявки из определенных сегментов, они стоят по-разному. И количество, объем аудитории в этих сегментах, они тоже разные. Ремонты квартир с бюджетом до 300 тысяч рублей, это одна целевая аудитория. Ремонты квартир до 700 тысяч рублей, это вторая целевая аудитория. И есть те, которые от полутора миллиона и выше, это совсем другая целевая аудитория. А те, которые по 22 миллиона рублей платят за ремонт квартир, это совсем космическая целевая аудитория. Лиды, продажа лидов по которой не имеет смысла в принципе. Так вот, необходимо выработать четкую сегментацию для того, чтобы смочь получать от этого вида сотрудничества Взаимовыгодный результат. И второй формат, да, когда вы приходите к... предприниматель приходит к агентству, приходит к специалисту, который говорит, что мы за свой бюджет, с помощью своих усилий, с помощью своих наработок, что уже говорит о истории взаимодействия специалиста с этой нишей долгосрочной, результативной, мы будем вам генерить лиды. Вы будете их получать, квалифицировать, но квалифицировать вы будете по определенной схеме, это уже условие специалиста, потому что он понимает, он давно в нише работает, он понимает, что и ваши менеджеры отдела продаж могут ошибаться. Они могут не до конца правильно квалифицировать лидов, они могут не записывать звонки. Не вносить данные, и в итоге квалификация льда выходит неверно и коряво, и вы на выходе получаете совсем другие данные. И специалисту это невыгодно, поэтому он ставит свои условия. Это уже другой уровень, самый продвинутый, наверное, ну, не самый продвинутый, да средний, да, когда есть понимание, каких результатов хочет Именно специалист от этого сотрудничества. У него эта схема рабочая отработана. Он понимает, что от того, каким образом вы обработаете заявки, зависит ваша конечная результативность. И он старается максимально корректных лидов подгонять вам вашу CRM-систему, для того, чтобы ваши усилия окупились и вы продлили с ним сотрудничество. Как правило, здесь идет речь о пакетной работе. То есть мы как работаем по продаже лидов. А у нас обычно это несколько пакетов, стартовый, за 30 тысяч рублей вы покупаете, условно говоря, 30 лидов, за 100 тысяч рублей вы покупаете стандарт, да, 100 лидов и так далее. И в зависимости от потребностей, в зависимости от емкости рынка, которую вы можете на себя потянуть. И из месяца в месяц мы таким образом работаем в некоторых направлениях. Не во всех. Почему не во всех? Потому что у нас был опыт работы с многими направлениями, по формату оплаты за лиды и а, в некоторых из них у нас а, получилось сконтачиться и мы продолжаем сотрудничать в этом направлении развиваемся вот а по нишам с допустим маленьким средним чеком с быстрой оборачиваемостью либо наоборот с слишком долгим циклом сделки мы не работаем пример ремонт квартир а, в ремонте квартир а, цикл сделки от а, лида до до сделки, вот этот цикл да, он может э, до трех месяцев доходить. Нас это устраивает и мы продаем лиды того качества, которое подходит тем заказчикам, с которыми мы работаем. Опять же, предварительно мы все точки на берегу над И расставили для того, чтобы суметь с этим поработать комфортно для того, чтобы и нам э, зарабатывалось и нашим заказчикам хорошо жилось на тех лидах, которые мы им продаем вот, то есть такой формат работы есть, он хорош в некоторых случаях, но не всем нишам он подходит. Допустим, детские коляски по такой схеме продавать будет не совсем рентабельно. Но опять же, если, опять же, есть, момент. если есть специалист, у которого есть бездомный источник трафика, и он там научился извлекать лидов, качать его, их как нефть по мизерной стоимости, то да, он может с, этой, с этим направлением работать и довольно успешно. Тогда суть в том, чтобы он максимальное количество лидов по определенной цене продавал. Ну, опять же, допустим, нам как специалистам неинтересно работать с, со средним чеком небольшим. Так вот, мы сейчас рассмотрели несколько ситуаций, несколько выводных данных, при которых, а, возможно, хорошая, качественная работа по схеме по продаже лидов. И а, мы уже а, работаем по этой схеме. Наши коллеги работают по этой схеме. Если вы предприниматель то задумайтесь над возможностью, можно ли в вашем бизнесе построить возможное сотрудничество по, с оплатой по, по лидам, да, с четкими KPI, без фантазий, да, что, чтобы к вам приходили клиенты только по 2,5 миллиона рублей и так далее. Потому что клиенты это уже ваша забота, а вы должны предоставить входящие данные для того, чтобы обеспечить качество лида на входе. И в этом случае да, у человека должны быть эти 2,5 миллиона и этой аудитории должно быть достаточно, чтобы обеспечить такого рода сотрудничество. Потому что если таких клиентов в вашей нише, где вы работаете, в вашем объеме аудитории, их порядка 100, да, то э, рекламные кампании будут э, не очень эффективны в этом случае. А для того, чтобы вам закрывать э, с учетом цикла сделки регулярные оплаты таких ребят, и с пониманием, какая прибыль, конечно, вам нужна, чтобы обеспечить себя, свою компанию, прибыль и так далее. Вам нужно понимать, что с этим объемом аудитории вы можете работать по этой схеме, а с кем-то не можете. Да. То есть вам нужно четко ориентироваться на те показатели, которые есть у вас в ниши. У вас должно быть понимание и желательная история работы с клиентами для того, чтобы грамотно их сегментировать. Потому что даже в тех же самых ремонтах квартир абсолютно разная аудитории. И вы можете понимать, что это будет прибыльным в этом случае, а это будет неприбыльным в этом случае. И еще такой момент, да, что когда вы все это продумали и проработали, вы должны понимать, что если вы получаете прибыль от этого вида деятельности, от сотрудничества по лидам, то тут жадничать не нужно. Да, чем больше вы лидов покупаете нужного качества, их квалифицирует ваше отдел продаж, дает обратную связь, доводит до сделки, вы оплачиваете те лиды, которые, по которым есть дозвоны и так далее, которые э, квалифицируют себя как качественные лиды, то нужно вкладывать больше денег в эту рекламу, ну, для того, чтобы больше развиваться. И схема оплаты за лиды, тем более с бюджетом э, исполнителя, да, подрядчика, вот мы в нашем случае, мы в большинстве случаев используем эту схему работы, то есть мы берем на себя обязательства сгенерить лиды. По той стоимости, которую уже наша закрытая стоимость, да, она может быть 15 рублей, а мы продавать можем лид лиды за 1000 рублей, это наша маржинальность. А, когда на рынке, да, то есть э, могут эти лиды стоить по 600, по 700, по 800 рублей и так далее. И, кстати говоря, не обманывайтесь, что когда вы думаете, что схема сотрудничества с свой маркетолог и схема э, свой маркетологом, свой рекламный бюджет она более выигрышная бывает не всегда потому что вы платите маркетологу допустим 40 тысяч рублей он всем этим занимается получает какой-то определенный объем заявок тратит на это ваш рекламный бюджет то есть совокупные расходы по содержанию маркетолога и рекламного бюджета делить на количество лидов которые вы получили качественных и будет стоимость лида реальная а в случае с, в сотрудничестве со специалистами напрямую за оплату, с оплатой по лидам, вы получаете на входе квалифицированный лид, за который вы можете заплатить уже того качества, которое вам нужно. И при этом не несете, не несете расходов на маркетолога и не платите НДС. И не все эти другие сопутствующие расходы, которые связаны с тем, чтобы обеспечить персонал, который занимается маркетингом. В этом, конечно, является преимущество этой схемы работы. Вот. Ну, На этом мы закончим. С вами был Алексей Федорцов. До следующих видео. Они будут такие же интересные.